Ну а перед началом этого ролика напомню, если ты хочешь попасть ко мне на прямые трансляции, переходи по ссылке в описании на мой Twitch канал возможно, именно сейчас там идет стрим. Поэтому для всех тех, кто хочет со мной пообщаться в прямом эфире, ссылочка на твич в описании, а я желаю вам приятного просмотра. Давай сразу в этот ролик с ноги залетим на 1200 баксов ставка hillstore ссылочка на сайт в прикрепе будет, каждому новому пользователю ребята дарят 2 доллара халявы, можно играть. Сегодня Hellstore, сегодня все-таки колесо, хочется и мне хочется прям сделать годный Хороший вин, и нужно как-то отбивать проигранные деньги. Есть 630 долларов ставка. В целом, если мы сейчас 630 баксов выиграем, ну, она будет как-то попроще. Потому что два проигрыша подряд, ну, это будет хреново. Плюс у нас топ-шанс. Ну, и та сторона она, конечно, не часто забирает, но все-таки шанс есть. Будем просто рассчитывать, что... Хорошо, ну хотя бы здесь забрали и неплохо И на такой чудесной ноте у нас начинается ролик С проигрыша и выигрыша, нормально Есть два ножа, один мой, один выигрышный И заходим у колесо Напоминаю, да, что здесь нет ограничений По сумме ставки Можно... Найс, nice. я думал, ты x50 залетела. Можно, короче, за раз Несколькими ставками делать, ну, типа, просто Бешеные банки, чем мы сегодня и будем заниматься Максимальная ставка тут за один раз 400 баксов, но несколько раз можно поставить Много, короче, закупаем все Дорогие скины до 400 баксов Которые тут есть на весь банк А сейчас это 6800 Так, что-нибудь продадим? 6600, все это дело покупаем Ну, будем рассчитывать на X5 Кстати, красненького давно нет, ну вот как я вовремя залетел. Но ну, мы будем ставить на красное, потому что хочется, чтобы красное все-таки занесло. А, вот о чем я и говорю. Короче, 400 поставил, следующую 400. И вот такими темпами можно поставить, ну, реально много денег. Зависит от тебя, сколько ты успеешь поставить. Но ты успеешь поставить 2 бакса с халявы точно. Это 100%. А на самом деле преимущество вот этого колеса перед всеми другими, что тут ограничений поставки нет именно в скинах. Это круто. То есть можно такой контент сделать, что ее и желтая. Ну, синенькая даже. Ладно. Мы не расстраиваемся, мы фигачим на красное дальше Потому что 2000 баксов, если поставить на красное и занести Это будет очень и очень вкусно Ну прям выигрыш будет на самом деле хорош То есть сейчас при идеальном исходе, от 20 тысяч баксов Полностью балик окупаем Ну вот хотелось бы проигрышей Но они тоже могут быть, но все-таки надеюсь, что выиграем Давай, красное, красное, красное, хочется, хочется красное Давай, блядь, один раз Хорошо, вот о чем я в принципе и говорил. Но странно, подожди, X5. Так, что мы выиграли? Стой, стой, стой, стой, стой, стой. Но это круто, это перчатки. За 1900 это медуза. За 1800 принц. Очень много ножей, кровавая паутина. Два ножа. Стой, почему мы... А, ну мы поставили 2000 долларов, здесь выиграли, все нормально, я уже начал тупить. Короче, самого классного это... Это все, это все эти скины. Это, конечно, и бабочки, кровавая паутина, и принцы медуза. Причем здесь поношенный экземпляр, тут немного поношенные перчатки. Честно. Я в душе не знаю, что это за перчи. Все это дело мы сливаем и идем дальше на колесо бомбить. Но в принципе, в принципе, ролик уже получился. Не соврать и получился неплохо. Давай на зеленое попробуем, хоть один раз. Но как один раз? Короче, все эти скины я планирую ставить на зеленое. Вдруг зайдет? Ну типа X50 даже давай. Блин, я уверен, почему-то в победе зеленого. Короче, можем сейчас выиграть очень много денег, если залетит зеленое. Вот если залетит, это будет прям фаново. Но блин, до зеленого далеко, да и красно не зашел. Ладно, давай сделаем еще две ставочки. То есть эту и Следующая на зеленая по 800 баксов. Ну, мне хочется, чтобы оно вот так вот занесло. Мы пока выигрывали, только, если я не ошибаюсь, на ставки в 200 баксов. Но если зайдет вот эта вот 400-долларовая ставка на X50, бля, это будет очень сочно. Это будет прям сочно. Ну сколько это? Плюс-минус 20 тысяч баксов будет? Ну чуть-чуть поменьше, потому что, ну, тут меньше, чем 400. Подожди, каких 400 долларов? Тут больше 700. Бля, я, я втупил, тут даже больше 800 денег. Стой, сейчас я что-то человек Вот 700 умножаем на 50, бля, это будет дофига. Ну, короче, еще одну ставочку на зеленое, если не заходит, то, ну, будем на красное топить. На красном, на самом деле, это очень гудстрота, очень гудстрота, блин, просто мой чудесный замечательный русский язык. Короче, красная залетает довольно-таки часто, конечно, можно слить, как, в принципе, и везде, но красный на самом деле, идет... Частенько поэтому красная это прям хорошая стратегия А зеленого вообще нет Красная. вот о чем я и говорил И сейчас мы закон подлости начнем ставить на красное И ни разу не выиграем Но мне сегодня интересно сколько в принципе можно вынести Ставя на красное. Так, опять нужен закуп скинов Потому что у нас они закончились Вот, 400 Так, стой, стой, стой, удалить Нам до 400 баксов надо Вот, замечательные скины в принципе подойдут На, ну на 9000 и затарим Купить 9800 Ой, сколько скинов здесь Я надеюсь красная выпадет Еще раз Бля, ну красный не выпал Короче, сейчас чекнем сколько можно на красном выиграть. У нас здесь очень много раскотов, э, керамбитов, перчатки даже какие-то есть. Но нам это не важно. Нам важно зацепить какую-то крутую ставку. Э, я сейчас хочу ставить больше, чем по 2000 долларов, чтобы при случае выигрыша очень этому обрадоваться. Вот элементарно за один раз мы смогли поставить 2400 баксов. А, не, не успели, окей. 2000 баксов. Короче, залетела ставка, тут исключительно человек YouTube, и хотелось бы все-таки, бля, но вот сейчас она может меня бесконечно сливать. Выигрыш все-таки был. Тем не менее, не сдаемся, и фигачим Будет выигрыш Будет кайф Опять же это будет плюс десяточка У нас будет где-то плюс-минус Ну 12 тысяч баксов Потому что 2 на балике Плюс еще десяточка Хотелось бы в это верить Что оно так и залетит Так Ставка у нас э, Слушай, ну почти 2000 долларов Хотя подожди Тут еще ребята Да, у нас 2000 баксов ставка В целом неплохо В целом прям хорошо И давай красное Один раз Один раз красное И все Я успокоюсь Бля, ну вот Окей, понял. Сейчас будет очень мемно, если красный не залетит. Но в крайнем случае 2 400 на подсейф у нас есть. Пока, что у меня получалось выиграть максимально, это было, короче, в районе 30-35 тысяч долларов. Был ролик, это, наверное, самый успешный и удачный ролик по хелстору, который в принципе залетал. Ну, давай, чё бы вам надеяться и верить, 2 200 в общем ставка, ну, это почти наши 2 200. Давай, красная. Вот сейчас красное, да даже зеленая выпадет, будет не так обидно. Главное, чтобы либо красное, либо, блядь, оно пролетело. Я не знаю, придется вариться с 2-4 100, но хотелось бы, чтобы красное все-таки залетело. Пока закупаться не будем, что тем временем по коинфлипу ничего интересного, по коинфлипу ничего годного, ну блин, 2400. Ч ⁇ -то я зря, наверное, разогнался ставки по 2000 баксов на красное. Это, бля, это очень ошибочно было. Но, короче, пока у нас что-то все идет слив. Ладно, будем надеяться, что сейчас красное хотя бы залетит. 700 баксов и, бля. Ладно, очень обидно, честно говоря. Ну, короче, давай покупаем. Сколько здесь? 2200. Купить по одному скину. Нам даже сейчас... Ну, даже давай по два. Даже вот этот вин, он сейчас очень хорошо даст подышать. Нужен просто один вин. Это уже не 2000 долларов, это 700 баксов, но тем не менее. Давай. Нужно одно красное. Просто, блять, одно ну, зеленая, да Хорошо, я понял 700 700 умножить на 5 Это мы бы сейчас Не меньше 20 тысяч долларов получили Ну, кто же знал Это все предугадать невозможно Бля, вот сейчас есть шанс Все просто за раз слить Ну, как за раз За несколько, опять же, раз Ну, не хотелось бы это делать И нужен вин Я все, знаешь, хочу дойти до 1050 И вот реально цель Но сделки 50-40 Но, опять же, сегодня Я не знаю, как это получится или нет бля, если бы еще раз зеленая выпала Я бы очень сильно разлился У нас ластавочка Такие суммами, что будет дальше, я вообще не знаю. Но нужен вин сейчас. Нужен вин. 700 баксов. Нужен просто один хороший выигрыш. Красного не было давно. Даже нож уже, вот это вот зеленая, залетела. Нам нужно красный. Один раз, пожалуйста. 200 баксов есть. Я с этого... Можно попробовать раскрутиться. Опять же, красное давно не дропалась. Но можно попробовать как-то выиграть. Но нужно сейчас, чтобы она вылетела. Блять, Ну окей, понял. Слушай, ну... Шансы, в принципе, как говорится, Надежда умирает последней, 211 поставить. Если мы выигрываем, у нас будет сколько? Тысяча баксов. Но это тоже нормально, опять же, когда у тебя на балансе лежит 200 и получить косарь баксов, это норм. Но проиграли уже хорошо так. Потом, знаешь, начнется рубрика 67 баксов до миллиона денег. Но хотелось бы сейчас увидеть красную. Бля, классики ничего интересного, есть коинфлип, в который я не могу залететь интересно на 800 баксов Ну давай на 50 залетим, почему нет? Почему нет? Давай пробуем 50 Бля, если мы сейчас еще эту ставку проиграем, это будет так, честно говоря, обидно Ну ладно, ладно, ладно, контент Де Делаем, лепим контент, давай Хорошо, ну окей, немного Тем не менее, это, это деньги Давай пробуем апгрейдер x 2 во Залетает апгрейд, идем на x 5 а он залетел. Слушай, вот сейчас. Вот сейчас можно все-таки сказать, живем. Поехали. Синенькие-синенькие выигрывает красные. Это будет, это будет очень хороший камбэк. Это будет прям реально годный камбэк. Но, блин, сегодня был топовый выигрыш 10 тысяч баксов. Но в любом случае, ролик полетит на канал. Хочется все-таки записать именно большой Бля, выигрыш, оно пролетел. У нас 14 долларов. А в апгрейдере балансом апгрейдить нельзя. Конечно. Слушай, но ну, если сейчас получится здесь вывести на апгрейдах, это будет мемно. Так, денег хватает. Где кнопка Купить? Купить. В данный момент. Во, мы купили, делаем, да, пробуем x3 42 бакса. Я думаю, не зайдет, честно. Пацаны на 29 крафтили. Мы на 60. А, мы на 44. Обидно. В любом случае, ролик получился годный. Ребят, я пока не сделаю реально какой-то годный выигрыш. А, ну помню, пока у нас топ, это был выигрыш 30 тысяч долларов. Я не успокоюсь, поэтому будем делать. Надеюсь, этот контент вам нравится. Это самое главное, потому что он делается для вас. Можете просто за это мне лайком поддержать. На этом все, всем спасибо, это был Человек. Надеюсь, поднял вам настроение. Всем спасибо и всем пока.